Ребята, всем привет! Сегодня с вами видео, расскажу, как узнать MAC-адрес сетевой карты. Первый способ: нажимаем правой кнопкой на мониторчик, вот справа у нас, и выбираем "Открыть параметры сети Интернет". Далее переходим с вами в центр управления сетями и общим доступом, и у нас с вами есть подключение. Нажимаем ethernet у меня. У вас может быть по-другому называться. Ну, суть одна. Затем э, нажимаем сведения. И здесь у нас есть IP-адрес и физический адрес. Он же MAC-адрес сетевой карты. Это у нас первый способ. И второй способ. Нажимаем пуск, вводим CMD. Э, открывается у нас команда строка. Забиваем в ней и и у нас с вами появляются значения значение у меня очень много так как у меня подключен несколько виртуальных машин соответственно созданы виртуальные интерфейсы vmware вот допустим интересует realtek pci-express это вот как раз таки сетевая карта mac адрес вот здесь показывается и также ip адрес вот таким способом можно узнать макадры сетевой карты ребят если понравилось это видео обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал всем пока